всем привет с вами я Настя. сегодня мы будем играть на Амазинг green сервере если вы еще не подписаны то заранее подпишитесь на канал поставьте лайк поставьте колокольчик также я делаю часто стримы по квеске по амазингу поэтому чтобы их не пропускать ставьте колокольчик и погнали 500 тысяч рублей ребята это жестко плюс 500 к 200 тысяч рублей плюс две сотки 400 тысяч плюс 400 тысяч рублей мне везет, очень везет. 300 тысяч минус. 250 тысяч. Минус. 600 тысяч. Минус. 600 тысяч. Плюс. 250к. Минус. 3000 плюс. Конечно же, спасибо. 200 тысяч. Минус. 500 тысяч рублей. Минус. Контент. Делаем контент. Делаем контент. Миллион рублей. Минус. Это несчастливое место, я считаю. Минус 2 миллиона рублей. Лям. Это как? Миллион рублей. Плюс лям. Мне кидают лям. Ничья Тот чел, он очень жестко крысит Конечно же, 25 тысяч я выиграю А миллион тоже выиграю Ес, yes, есть yes. 300к, 300к, минус Ребят, миллион рублей Подкрысил, чел, подкрысил Минус лям, короче Плюс лям тысяч ничья 300 тысяч минус 67 тысяч плюс 200 к минус 500 тысяч ничья еще 500 плюс 67 тысяч плюс 200 тысяч минус 500 тысяч минус 500 тысяч Плюс. Так, это качали какие-то. 200 тысяч. Плюс. 400 тысяч. Плюс. Минус. Лям. 500 тысяч. Плюс. 500 тысяч. Минус. Туда, сюда, туда, сюда. 500 тысяч плюс Чё за качель? Минус 500 тысяч. Минус 500 тысяч. Плюс накидай ну, кидай 3 ляма. Кидай 3 ляма. Пойдём 3 ляма пятьсот тысяч плюс пятьсот тысяч минус лямбам <просы> плюс лям лям бам минус лям три ляма минус три <просы> плюс лям три ляма Плюс 3. Парни, лям. С 500 плюс 6. лям. ⁇ -мо ⁇,⁇ -мо ⁇,⁇ -мо ⁇,⁇ лям. Ничья Миллион рублей. Плюс лям. Изи, ребят. 250 тысяч. Плюс 250 тысяч. Плюс 250 тысяч. Минус. Так, однерка выпала. Смотрите. Еще 250. Минус. Право. 500 тысяч. Следующую ставку сразу. Минус. 125. Послушаю. 150 тысяч. Минус. На мир поправляет. 500, 500, 500. 500. Минус. 500 тысяч. Еще минус. Еще... лям. Плюс. Лям. Минус. То лям. Плюс. еще лям. Ничья. Страшно, страшно. Миллион семьсот. Минус. Два ляма. Лям семьсот. Минус. Смотрите. Два ляма. Ю. Хоть что-то сегодня очень жесткий видеоролик ребят лям минус поэтому с вас лайк за такие ставки ребят это просто же жесть Два ляма ⁇ плюс 200 тысяч плюс миллион минус еще лям плюс еще лям. Ничья. Лям. Плюс. Изи. 300 тысяч. А, лям, лям, лям, лям, лямы. Плюс еще лям. Чего? Самую жопу поднимаемся, если честно. Еще лям. Минус. 300 тысяч. Плюс миллион плюс миллион рублей минус я уже не понимаю эти качели просто еще лям, ребят минус 59 ка ничья лям лямы, лямы, минус уже три ляма подряд миллион плюс 150 к плюс миллион плюс миллион плюс 95 к миллион рублей плюс миллион рублей минус миллион рублей минус Как выигрывать как выигрывать вообще вот в этом казино подскажите пожалуйста как минус 3 ляма подряд как выигрывать и соточка конечно же плюс конечно спасибо еще лям минус сотка минус так лям лямы лямы кидай лямы да, да, да, неба. До 5. У меня 5 лямов слив. 5 лямов слив идет. Понимаете? 20 тысяч вину, 5 проигрываю. Как играть? 77 тысяч, конечно, плюс. 5 лямов. Плюс 5 лямов. Ребят, я рискнула? 5 лямов. У меня руки просто трясутся, я не понимаю. Я сейчас в шоке, ребят, сижу. Я выиграла 5 лямов. Лям кидает. Плюс еще лям. Плюс еще лям. Как? Вопрос, как? Плюс еще лям. 18 лямов у меня. И минус еще. Офигеть, офигеть, что? Что это было? Я во сне? Извините, у меня реакция вообще есть какая-то на это? Что сейчас произошло? Вы видели? Я не выкупаю. Я не выкупаю. Плюс лям, плюс лям, ребят. Я играю на лям, как будто это 5000. Понимаете? У меня даже реакции. Ну никакой нет реакции. Это реально 5000. Ой, 5 лямов. Бляпать лямовки, ты чё? Ты чё, совсем что дверь? зверь? Тысяча, тысяча, тысяча, тысяча. Я на лямы играю, как на копейки, реально, честное слово. 600 тысяч. Плюс. Давай сюда, на базу, на базу. Я не понимаю, у меня слов нет, у меня до речи пропадает, извините. Лям рублей. Плюс еще лям, ребят. 100 тысяч, и у нас 20 лямов. Выиграть 100 с чем-то, да, так, миллион, валим, 100 с чем-то я сыграла, да, 100 с чем-то, говорю, сыграть надо, лям был, ребят, вы выкупаете, я пришла, у меня было 16 лямов, какие жирные ставки, ребят, где вы такое еще найдете, за один видеоролик, столько вообще ставок, мм, статистика, вы посмотрите на эти лямы, баксы, доллары, вы посмотрите, что у меня еще есть. Вы посмотрите, что у меня еще есть. У меня есть GTR за 7 лямов по ГОСу. У меня есть Magnum за 15 лямов по ГОСу. Я надеюсь, вы за такой контент поставьте лайк. Просто навезите сюда очень лайков. Вы просили длинную серию по Казику. Держите. Не забудьте подписаться на мой канал, ведь без подписки нас смотрят 50%. И не забудьте поставить колокольчик. Просто по-братски. А всем спасибо за просмотр. С вами была я, Настя. Всем удачи, всем пока, друзья.